Тебя когда-нибудь называли простаком? Что такое симптом? «Симпс» — это интернет-жаргонный термин. Это часто используется для описания кого-то, кто дарит кому-то, что им нравится слишком много внимания и сочувствия, только в надежде, что они заметят их или ответят взаимностью. Это внимание часто уделяется кому-то, кто не отвечает взаимностью на те же чувства для простака. Или в изрядном количестве случаев онлайн. Возможно, вы даже не знаете об их существовании. Так ты симпатяга? Как вы можете определить разницу между просто влюбленностью в кого-то или полный хардкорный режим СИМП? Что же, вот несколько неуловимых признаков, что ты ведешь себя как простак. Во-первых, вы вежливы или добры к ним, но только потому, что вы ожидаете чего-то взамен. Каковы ваши намерения, когда вы вежливы и добры к тому, кто тебе нравится? Вы хорошо воспитаны и добры к другим в целом? Или ты сходишь со своего пути, чтобы показать свою влюбленность? Ты милый и вежливый только потому, что вы ожидаете от них чего-то взамен? Если ты только добр к своей пассии, просто чтобы расположить их к себе, скорее всего, ты притворяешься. Да, люди могут быть немного добрее к людям, которые им нравятся больше, но все сводится к намерению. Ты пытаешься только покрасоваться, насколько вы велики, самоотвержены и отзывчивы. Не слишком хорошо выглядишь, друг мой. Выглядит не слишком хорошо. Во-вторых, вы часто защищаете их в интернете, только в надежде, что они тебя заметят. Вы чрезмерно защищаете или комментировать чьи-то онлайн посты только в надежде, что они тебя заметят? Вы видите, что имеет место небольшая несправедливость в социальных сетях по отношению к кому-то, но решай не вмешиваться, потому что ты не находишь их привлекательными. Но потом вы видите, что происходит что-то несправедливое к этому чрезвычайно привлекательному влиятельному лицу, ты едва следил за мной час назад и должны немедленно комментарии в их защиту. Люди часто хотят защитить и заступаться за своих друзей, близких и даже их любимые, влиятельные люди или ютуберы в интернете. Разница заключается в ваших намерениях. Еще раз, вы защищаете их в надежде, что они заметят ваш комментарий, дать тебе сердечко или большой палец вверх. В-третьих, ты им не нравишься в ответ, но ты продолжаешь жеманничать. Классический признак жеманства. Ты флиртовал со своей пассией, намекнул, что они тебе нравятся, но они кажутся незаинтересованными или дали это понять, что они не чувствуют того же самого. Вы все еще можете быть друзьями, но находите ли вы себя, пытаясь еще немного произвести на них впечатление. Защищай их, будь к ним особенно добр все в надежде, что их чувства могут измениться. Да, ты, скорее всего, притворяешься. Номер 4. Постоянно пытающийся произвести на них впечатление. Вы постоянно думаете о способах, чтобы произвести впечатление на свою пассию? Как упоминалось ранее, если вы пытаетесь произвести на кого-то впечатление, кто дал это понять, что им это неинтересно? Это, ну, жеманное поведение. Симпсоны чрезмерно стремятся развлечь и развлекать свою пассию. Они хотят привлечь их внимание. И один путь лежит через выпендриваться или хвастаться. Многие люди хотят произвести впечатление люди, которые им нравятся. Но если это ваш главный фокус, и они уже ясно дали это понять, что они не заинтересованы, лучше всего расслабиться и просто быть самим собой. К несчастью для тебя, как для друга. Номер пять. Ты покупаешь им вещи, оказываешь услуги, даже если вы не являетесь близкими друзьями или партнерами. Ладно, экстремальный режим «Симп». Тот человек, который ясно дал это понять, они просто не влюблены в тебя романтически, даже если вы не особенно близки. Или даже друзья, если на то пошло, ты начинаешь покупать им подарки или стараешься изо всех сил делать им одолжение. В то время как мысль сладка – это также признак классического симпа. Помните, каково здесь намерение? По доброте вашего сердца или завоевать их сердце? Посмотрите, что я там сделал. Люди делают одолжение друг другу, да. Но если ты собираешься сойти со своего пути, чтобы оказать им огромную услугу или покупать им ненужные подарки, это оставит вас в крупном долге по кредитной карте. Скорее всего, ты простофиля. И номер 6. Вы учитываете их потребности намного выше твоего только потому, что ты хочешь, чтобы они полюбили тебя в ответ. Вы говорите «да» на каждую услугу или просьбу от человека, который вам нравится, даже если эти благосклонности потребуют от вас изложить свои потребности намного выше твоего. Приятно думать о других и помогай, когда сможешь. Но если ты собираешься куда-нибудь о вашем способе помочь им и часто ставят свои потребности перед вашим, чтобы произвести на них впечатление, тогда ты, наверное, притворяешься. Это классический симптом симпатии. Лучше всего обратиться за помощью на ранней стадии и поговорить с кем-нибудь о ваших симптомах, прежде чем они ухудшатся, но не твоя пассия. Так ты симпатяга? Дайте нам знать в комментариях ниже. Хорошо быть добрым к другим, уважительным и встать на их защиту, если кто-то несправедлив к ним. Все сводится к намерениям при идентификации симп. Ты все еще можешь быть добрым и вежлив со своей пассией, но спросите себя вот о чем. Вы только добры к ним в надежде, что они похвалят тебя, как и ты. Они дали вам знать, они не испытывают к тебе того же чувства. Вероятно, там есть кто-то для вас, но это может быть не тот человек, за которым вы ухаживаете. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если бы ты это сделал, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделись им с другом или возлюбленной. На самом деле, может быть на этот раз не твоя пассия. Подпишитесь, поставь лайк Немиркину и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше контента, подобного этому. Как всегда, суперспасибо, что посмотрели.